Сегодня в программе предназначены царствовать. Сегодняшнее послание настолько уникальным, потому что это один из тех случаев, когда Бог дал мне откровение, которым я поделюсь сегодня с вами, и бум-бум, я открыл свой блокнот, и еще до того, как я закончил писать, бум-бум, просто откровение за откровением. Он показал мне, почему я буду говорить об исцелении, которое Иисус предоставил нам, особенно тем из вас, которые верят Богу о детях но это исцеление есть во всех сферах вашей жизни. Физическое, эмоциональное, психическое. Понимаете, оно для каждого и для всех ментальное, духовное. Повернись к своему соседу и скажи «Ага, психическое исцеление». Итак, вы готовы к слову? Касаясь темы исцеления, для истолкования воспользуемся так называемым «законом первого упоминания». Когда вы толкуете Библию на любую тему, будь то исцеление или молитва, какой бы ни была тема, посмотрите на случай, когда она была впервые упомянута. Потому что есть одна важная истина, которую Бог хочет открыть. Знаете, когда исцеление было впервые упомянуто, прямо здесь, в Бутии 20 главе. «И молился Авраам Богу и исцелил Бог Авимелеха. Авимелеха это там, где спят львы и жену его, и рабынь его, и они стали рожать». Очень интересно. Первое упоминание об исцелении было связано с исцелением семьи. Божий приоритет в том, чтобы ваша семья была здорова. Вы и ваша семья. Не только Ави Мелех, но и жена Ави Мелеха. Жена Ави и даже его служанки, и рабынь его написано, и они стали рожать, ибо заключил Господь всякое чрево в доме Ави Мелеха за Сару, жену Авраамову. «За Сару, жену Авраама». Иначе говоря, Сара находилась в неправильном месте, поэтому эти люди заболели. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу рассказать вам кое-что из типологии. Павел сделал типологию истиной. Когда я говорю «типологию», то имею в виду… Давайте возьмем, к примеру, Иосифа и историю его жизни. Вы знаете, что это прообраз Иисуса, да? Он был горячо любим своим отцом, братья ему завидовали, евреи ему завидовали, то есть фарисеи, был предан в руки язычников, и Иисус был также предан в руки римлян. И затем немного сокращу историю. Он воскрес из мертвых, и все такое, и стал хлебом жизни для язычников. Две тысячи лет Иисус является хлебом жизни для язычников всего мира. Давайте посмотрим на образ Авраама. Авраам представляет собой оправдание через веру. Что же, скажем, Авраам, Отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Библия или Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Следующий стих «воздаяние» или «плата делающему» вменяется не по милости, но по долгу. Бог будет платить ему на основании того, что он Бог, если человек работал за это. Бог никогда никому ничего не удерживает. Бог никому ничего не должен. Бог не должник. Он хочет, чтобы все люди были Его должниками, должниками благодати. Далее, «А не делающему», иными словами, «тому, кто в покое». Но верующему. Скажите, ну, пастор Принц, вы всегда проповедуете о том, что нужен лишь покой, покой и покой, и еще вером. Вот видите, значит, мы все делаем верным. Пятый стих о «неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого». Любой может поверить, даже плоть может поверить в то, что Бог оправдывает благочестивого. Он оправдывает таких, как мать Тереза. Но вы можете в это поверить, ведь это не Евангелие. Итак, Авраам — это символ веры, праведности через веру. Далее я буду говорить с верой, а вы должны понимать, под этим именно веру. Хорошо, Авраам олицетворяет веру, он отец веры. Он известен как отец веры. А как насчет Сары, его законной жены? Откроем Галатам четвертую главу. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, «Разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, от Агари, это Измаил, а другого от свободной, от законной жены Сары, это Исаак, но который от рабы, тот рожден по плоти. Он был рожден благодаря человеческим усилиям, а который от свободной, тот по обетованию». Исаак не был рожден по плоти, потому что, когда он был рожден, Аврааму было сто лет. Сара была бесплодна еще в молодости, а теперь ей 90, и она все еще бесплодна. Поэтому наверняка, когда появился ребенок, все сказали, «Это Бог, слава Богу». Эти две женщины весьма символичны. В этом есть и иносказание. Это два завета. Один от горы Синайский, рождающий в рабство, который есть Агарь, Ваше внимание сконцентрировано на горе Синай, а Библия говорит, что это порождает рабство, которым является Агарь. Следующий стих «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве». Естественно, Иерусалим в Израиле сейчас находится в рабстве под законом. Верующие настолько сильно придерживаются закона, что даже не замечают, что не соответствуют ему и что Бог послал своего сына, чтобы он стал их праведностью. Они слишком заняты установкой своей праведности. Они верят Агаре, тогда как их настоящей матерью является Сара. Матерью Измаила является Агарь с горы Синай, а матерью Исаака является благодатель Сара. Теперь давайте перейдем к истории. Хорошо. Смотрим 20 главу Боицея. Помните, это глава, где Авраам молился, и это первое упоминание об исцелении в Библии. Закон первого упоминания. Посмотрим, что мы можем отсюда узнать. Почему многие верующие сегодня не исцелены? Почему некоторые не переживают исцеление, несмотря на то, что Христос приобрел для нас исцеление благодаря Своей искупительной работе? Когда же проявится это исцеление? Не забывайте, что Авраам — это символ веры. Сара — это тоже символ благодати. А теперь поедем дальше. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей, «Она сестра моя». Итак, это умышленная ложь. Ложь — это неправильно. При это неправильно. Неправильно — значит неправильно. Но вы побеждаете это неправильно, не фокусируясь на неправильном. Убедитесь, что вы верите правильно, правильно, и живете соответственно. Итак, смотрите. Аминь? Он сказал, «Она моя сестра». Не забывайте, что Авраам — это вера, Сара благодать. Проблема, которую мы имеем сегодня, заключается в том, что когда верующие слышат о благодати, такие, как, например, «Я проповедую», они говорят «Да, аминь». «Благодать — это моя семья». Мы верим в то, что благодать является частью христианской семьи. Но при этом они не имеют близких, интимных отношений с благодатью. Жена — это не сестра. У вас интимные отношения с женой, и у вас не должны быть интимных отношений с сестрой. Сегодня приходится делать на этом акцент. Мы живем в сумасшедшем мире. Итак, кто увел благодать? Парень по имени Ави. Послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, «Ты труп. Вот ты умрешь». Итак, вот в чем вопрос, кто же солгал? Авраам солгал? А к кому обращается Бог? К Авимелеху. Нет, не нужно быть духовным. Не давайте мне духовные ответы, читайте Библию и читайте ее так, как там написано. Там есть что-то странное. Когда я прочел это, то сказал, «Бог, ты осудил не того человека». Но не забывайте, что на тот момент Авраам уже был Божьим князем. Он поверил Богу и стал праведным, но не по своим делам, а по вере. Мы праведны не потому, что поступаем правильно. Мы праведны по вере. Народ, народ вы должны это понять. Дело вот в чем. Бог пришел к Авимилеху и защитил Авраама и Сару. Бог сказал, «Ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Бог не называет ее сестрой. Он говорит, что она жена. Еще не один раз вы увидите, как Бог называет Сару женой Авраама. Иными словами, Бог говорит, «Ты умрешь». Но почему? Потому что ты отделил благодать от веры. Ты умрешь, потому что отделяешь благодать от веры. Проблема сегодня не в отделении веры от благодати. Авимелех не взял себе Авраама. Нет, я серьезно. В те дни это было, и это все еще продолжается. Мы думаем, пастор Принц, люди благодати не говорят о вере. Нет, нужно говорить о благодати. Люди сами по себе имеют веру. Но если они говорят о вере, это еще не значит, что они имеют благодать. Итак, посмотрите на ответ Авимилеха после того, как Бог сказал ему это. Авимилех же не прикасался к ней. Итак, по какой-то причине, когда вводите красивую женщину в свой дом, она только что появилась у него, но по какой-то причине он не прикасался к ним. Не просите меня это объяснить. Некоторые вещи Библия не объясняет, поэтому и я тоже не буду. Все, что я знаю, это то, что он не смог. Вот и все. И он, то есть Авимелех, сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ?» Итак, что-то с ним произошло, когда Бог пришел к нему, его голос стал гораздо выше. Бог только что сказал ему, «Ты умрешь». Думаете, у вас голос бы не повысился после этого? Даже ваша кровать стала бы бассейном, понимаете? Ну, давайте, используйте свое воображение. «Не сам ли он сказал мне о Говорит, «Не сам ли он сказал мне?» «Она сестра моя». «И она сама сказала, он брат мой».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 Мы видим прекрасный пример, когда после своей проповеди Иисус спустился с горы, и у подножия к нему подошел прокаженный. Иисус спустился и прикоснулся к прокаженному. Так он исцелил его. Итак, на основании закона, если вы прикоснулись к нечистому, то нечистое делал вас нечистым. Но когда Иисус прикоснулся к прокаженному, под благодатью чистый сделал нечистого чистым. Иными словами, благодать настолько сильна, что грех не может осквернить благодать. Люди в церкви, те, кто не понимают благодать, говорят «О, благодать!» Ну, знаете, благодать всегда заставляет нас идти на компромисс. Благодать то, благодать все, благодать пятое и десятое. Здесь прообразы, и все они истинны. Благодать очистит этот мир. Хорошо, давайте продолжим. «Теперь же возврати жену мужу. Верни благодать на свое место. Верни благодать туда, где ей место, ибо он пророк». Да, Бог называет этого человека, который только что солгал, в этой же главе пророком, поэтому говорю вам, Бог не играет в игры. Когда вы оправданы по вере, не смущайтесь. Бог относится к вам как к праведнику. Итак, если ты вернешь ее, он помолится Но, о тебе. Он пророк, и помолится о тебе, и, и ты будешь жив. Кстати, это первое упоминание о пророке в Библии. Все в одной главе. А кто такой пророк? Мы считаем, что это тот, кто говорит нам, в следующем году в этой стране будет землетрясение. В 15.00 по Гринвичу. И многие погибнут... Так-то. Мы думаем, что это человек, который предсказывает мрак и гибель. Но нет, Библия говорит, что пророк это тот, кто молится за вас, и вы исцеляетесь. На каждом из нас есть такое помазание, потому что мы все оправданы верой. Проблема в том, что мы считаем себя слишком умными и пытаемся манипулировать. Вот когда начинаются проблемы. Итак, Авимелех, если не возвратишь. То знай!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 что ты навел было на меня и на царство мое, великий грех, и сделал со мною дела, каких не делают? Используйте свое воображение, когда читаете Библию». Ладно, давайте дальше поехали. Немного пропустим. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, ух ты, то есть обогатил его, и возвратил ему Сару, жену его. Он вернул благодать вере». Итак, что произошло с верой? Вера обогатилась из-за благодати. Запомните это. Когда благодать возвращается на свое правильное место, знаете, что происходит? Ваша вера начинает работать. Ваша вера становится эффективной, потому что ваша вера обогатилась. Это не битва между верой и благодатью. Вера и благодать. Проблема в том, что мы отделяем благодать от веры. А теперь дальше. И сказал Авимелех, «Вот, земля моя, пред тобою, живи где тебе угодно». Опять же, «Ух ты!» У него есть рабы и рабы, у него есть мелкий крупный скот. Сару вернули, и за Сары вера имеет преимущество. Когда благодать возвращается на свое место, вера обогащается. А теперь, внимание, Саре он сказал, «Вот я дал брату твоему тысячу сикли серебра». Хм. Многовато. Это как тысяча ссылок на Фейсбук, когда он только был запущен. Дальше тысячу сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. Это не очень хороший перевод. На иврите это звучит немного по-другому. Прочту вам расширенную версию. Там сказано, «Вот я дал брату твоему серебра, это компенсация тебе, и это реабилитирует твою честь в глазах тех, кто с тобой. Перед всеми людьми ты очищена и оправдана». Вот как это звучит на иврите: «Очищена и реабилитирована». Чего же ждет Бог? Что нужно Богу, чтобы исцеление смогло течь в теле Христовом? Бог хочет чтобы благодать перестала быть просто темой. Вы знаете, что в библейских школах и институтах есть гамилетика, пневмотология, гаминевтика, второе пришествие Христа, первое пришествие, потом плоды духа, характер Христов, благодать. Она стала одной из многих, одним из многих учений. Она не занимает почетное место. Но в день, когда благодать будет реабилитирована и займет свое законное, почетное место, посмотрите, что произойдет, в тот день потечет исцелением. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авраама и жену его, и рабын его, и они стали рождаться». Церковь будет плодиться. Аллилуйя! Аминь! «Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Итак, вот в чем дело. Авраам помолился Богу. В завершении мы рассмотрим две вещи. Номер один — это те, кто молится за больных. Кто из вас тоже хочет молиться за больных и видеть результаты? М? Ага, значит, это для вас. Я назову вас молитвенниками, ладно? А затем посмотрим на тех, за кого молятся. На больных. Итак, номер один — «Как вы можете соответствовать требованиям, чтобы стать тем, кто молится за больных?» Эта глава рассказывает нам, как Авраам соответствовал этим требованиям, не соответствуя им совсем. Поэтому первое, чему мы учимся из закона первого упоминания об исцелении, это тому, что те, кто молится за больных или молитвенники, праведны по вере, но не по делам. Еще кое-что. Дьявол приходит к вам и говорит, «Ну как ты можешь, лицемер, как ты можешь молиться за больных, тогда как у тебя у самого эти же болячки? Подожди, пока и сам». Слушайте, в то время у Авраама еще не было Исааков. Ха, на тот момент у Авраама еще не было Исаака. Он молился за исцеление другой семьи от бездетности, тогда как он сам и Сара были бездетными. Иногда кажется, что благодать идет так медленно, но она приходит, и она могущественна. Номер два. Тот, за кого молятся. Вот что вам нужно говорить с людям, и я сам учусь говорить это людям перед тем, как помолиться за них? Когда люди больны, они приходят ко мне и просят за них помолиться, и я задаю им один вопрос. Перед тем, как помолиться за вас, я должен спросить вас, потому что если это есть в вашей жизни, исцеление не сможет течь в вас. Что же это, пастор? Вы безупречны? Пожалуйста, скажите мне, потому что, если вы безупречны и полностью послушны, исцеление не будет течь в вас. Исцеление по благодати только для несовершенных людей. Поэтому скажите мне, не обманывайте, вы безупречны? Если они отвечают «нет», то готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. У меня сразу же включился епископ Тиди Джейкс. Итак, такой подход просто снесет вам крышу. Это единственное требование. Итак, тот, кто молится, не должен иметь все в совершенстве. И тот, за кого молится, тоже не может быть совершенным. И тогда запустится цикл благодати. Следующий стих. «Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха Зассару, жену Авраамову». «И призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Это уже 21 глава. «Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором Бог говорил ему». Дьявол не хочет, чтобы мы молились за больных, потому что когда вы молитесь за больных, вы приводите в действие свое собственное чудо. Он хочет, чтобы вы молились, когда станете совершенными. Он хочет, чтобы вы молились, когда будете полностью исцелены. Но Бог говорит, что если вы молитесь еще до того, как пришел ответ, если вы молитесь еще до того, как вы стали полностью здоровы — то, что вы получите свое чудо. Сара получила. Авраам тоже получил. Знаете, даже Иов страдал от язв, и Библия говорит, что в конце «возвратил Господь потерю Иова». Когда? Когда он помолился за друзей своих. Когда Бог восстановил его потерю? Когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Церковь. В контексте истории, которую мы прочли, за кого молился Авраам? Он молился за тех, кто забрал благодать. О, пастор Принц, поставьте этого человека на место. Он выступил против благодати. Нет, не нужно. Вы должны молиться за этого человека. Ну же, церковь. Аллилуйя. Я сам себя счастливил своей проповедью. Я закончил. Я в программе предназначены царствовать. Мы снова и снова слышим о том, что люди свободные от осуждения имеют победоносную жизнь. Речь не о распутной жизни. Мы проповедуем Евангелие благодати и всегда делаем акцент на том, что благодать господствует. Вам не нужна агарь, то есть закон, чтобы воспитать своего собственного сына. Саре не нужна помощь Агаре, рабыне, чтобы воспитать своего сына Исаака. Я имею в виду, что благодати не нужен закон. Благодать превосходит закон. Аминь. Закон говорит «не убей», а благодать говорит «дай и благослови человека, находящегося в нужде». Закон такого не говорит. Вы не сможете найти «дай» среди десяти заповедей. Поэтому мы не защищаемся, когда говорим, что мы не под закон. Мы не говорим «давайте нарушать закон». Никто из слушающих меня, если он в своем уме, не может прийти к такому выводу. Но только если он в своем уме, верно? Но что я говорю? Что благодать может сделать вас и через вас то, что закон никогда бы не смог, потому что закон предполагает наличие вашей силы, вашего послушания, ваших усилий. А благодать говорит, у тебя нет силы. и Я здесь, чтобы помочь тебе, чтобы посодействовать тебе. Пусть благодать сделает это, церковь, я готов проповедовать. Римлянам, 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Именно на эти стихи я хочу ответить в этой проповеди. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Как же нам? Вопрос в том, «Как же нам, умершим для греха, не жить в нем больше?» Фраза «умерли для греха» является очень интересным утверждением, которое привело к тому, что многие христиане неверно толковали его, как умереть для влияния и власти греха. Вот как мы умерли. Мы умерли для греха, значит, мы больше в нем не живем. Но рассуждение и божественное обоснование нашего Господа Иисуса Христа, а также всех апостолов, выглядит так. Если люди свободны от осуждения, тогда грех потеряет свою силу. Проблема в осуждении... Помните женщину, пойманную? На прелюбодеянии. Ее поймали в середине процесса прелюбодеяния и привели к Иисусу. Фарисеи хотели подловить Иисуса. Вы помните эту историю? Я не буду ее пересказывать. Помните, что сказал ей Иисус, когда спас ее? И он спас ее правильно. Он не сказал, «Не побивайте ее камнями, проявите к ней милость». Он этого не говорил. Он сказал, «Кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень». И они ушли один за другим. Да, если вы без греха, бросьте первый камень. И они все ушли один за другим. Там был только один безгрешный, он сам. И он сказал, «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Кажется, что здесь Иисус озабочен идеей об осуждении, а не ее грехом. Кажется, что что Иисус здесь переживает. «Ты все еще чувствуешь осуждение? Тебе все еще стыдно?» Он хочет, чтобы она сказала это. Он хочет, чтобы эти слова вышли из ее уст. «Никто не обвинил тебя?» «Нет, никто не осудил тебя?» «Ух ты!» И что же он сказал? Иисус сказал, «Я не осуждаю тебя тоже». «Иди и впредь не греши». Когда вы не получаете осуждение, у вас есть сила идти и больше не грешить. Слышите «опять»? Обратите внимание на слово «опять». Оно указывает на хронологию происходящего. «Опять», — говорил Иисус к народу, к фарисеям, стоявшим там, и сказал, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Посмотрите, слова «не будет», выделенные Мною специально для вас. «Не будет» — это двойное отрицание в греческом языке, которое означает «нет, никогда». Умное, сильное отрицание. Вы не можете ходить во тьме, когда вы ученик Иисуса. Когда вы следуете за Иисусом, вы не можете ходить во тьме. Вы просто не можете. Свет, который Иисус приносит в вашу жизнь, это свет, показывающий, насколько вы чисты благодаря Его крови. Свет, сияющий в вашем сознании, предназначен для того, чтобы показать вам, какой совершенно является его работа, по удалению всех ваших грехов, по примеру того, как это случилось с той женщиной. Итак, что же это значит? Понимаете, многие люди не осознают, что большинство их сегодняшних проблем связаны с осуждением тем или иным образом. Знаете, я прочел это только вчера. Я читал это и раньше, но вчера это открылось мне. Даже Рахиль, она не могла рожать. А ее сестра рожала довольно плодородно. Ирахиль едва родила, но когда она все-таки родила, посмотрите, что она сказала. Это в книге Бытие. Она зачила и родила сына и сказала, «Снял Бог позор мой». Слово «позор» или «херпа» — это слово, означающее бесчестие и позор. Видите определение на экране? «Херпа» означает «пребывать в состоянии позора». Вот как оно пишется «херпа» — «позор» или «бесчестие». Читать нужно справа налево «хэт-рэш-фэ-хэй». Объясню, что здесь интересного. Дьявол хочет принести позор. Даже неспособность приносить плоды вызывает в вас осуждение. Я думаю, дьявол хочет осуждать вас за любые мелочи. На днях вы мало провели времени со своим сыном, и вы чувствуете осуждение. Есть люди, которые очень любят свою семью, работают сверхурочно, выкладываются на полную, и у них нехватка времени. Им говорят, да, ты тяжело работаешь, но у тебя нет времени. И это правда. Дьявол знает, как использовать полуправду и даже полную правду, так, чтобы принести упрек, чтобы принести вам то самое херпа. Люди, вы слышите меня? Знаете, когда Давид увидел Голиафа, люди, смотря на Голиафа, видели его размер, его высоту. Вот на что они обращали внимание. Но когда Давид увидел Голиафа, Библия говорит что он обратил внимание на его слова. У Давида была совсем другая реакция. Давид сказал, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина? и снимет поношение с Израиля. И тут то же самое слово «херпа» или «осуждение». Люди чувствуют осуждение за невероятные мелочи. Они ощущают вину за невероятные мелочи. И это приводит их к болезням. Это приводит их к проблемам и депрессиям. Они чувствуют, что сделали что-то не так, или что сделали что-то недостаточно хорошо. «Я виноват». Но это не потому, что они постоянно грешат. Это может быть из-за того, что вы недостаточно проводите время со своей семьей, как я уже говорил раньше. Давайте снова вернемся к слову «херпа». Видите его? Первая буква «хет». «Хет» символизирует забор, я уже говорил вам об этом. Каждая еврейская буква символизирует что-то, а вот здесь это забор. И она ограждает что-то. Она ограждает «рафа». Видите это? Помните, в прошлый раз я говорил вам, что слово «исцелять» — это «рафа». Перейдем к слову «рафа». Итак, вот «рафа». Каждый раз, когда вы читаете, что Бог исцелил кого-то, это еврейское слово «рафа». Помните, я говорил вам это? Корень слова «рафа» — это «рафах», с буквой хей в конце. Иными словами — расслабление. Рафах это расслабление. Корень исцеления — это расслабление. Когда вы знаете, что все ваши грехи прощены, вы расслабляетесь. Когда вы думаете, что вам нужно исповедоваться в каждом грехе, вы не расслаблены. Когда лидер прославления говорит, «давайте поднимем руки и поклонимся Господу», а вы не чувствуете, что ваши грехи прощены и не верите в учение, что некоторые ваши грехи не прощены, пока вы не исповедуете их, если вы никогда не знаете, исповедовали ли вы полностью, вы никогда не можете… Рафаах. Вы никогда не выпускаете это из головы. Вы никогда не расслабляетесь. Но корень слова исцеление это слово расслабление. рэш пэ, хэй А теперь вернемся к слову позор на иврите. Хэт это забор. Рафах. Последние три буквы это Рафах. Иными словами, если дьявол сможет оградить вас от расслабления, он может сделать так, что вы заболеете. 40 дней Израиль был под херпа, то есть под позором от этого великана. И Давид говорит, «Как он смеет, я сниму это поношение». Давид понял, в чем проблема. Угадайте, что произошло, когда поношение было снято. Израиль победил. Если вы не примете поражение, ваша жизнь будет очень могущественной. Из-за того, что у нас мало времени, давайте сразу перейдем к шестой главе послания к римлянам. Пожалуйста, откройте это местописание. Девятый стих. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Кто из вас знает, что Иисус умер за наши грехи? И Библия говорит, что Он не только умер за наши грехи, но что на кресте Он также умер для греха. Здесь говорится, «смерть уже не имеет власти над Иисусом». «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха». Это все в одной и той же главе. Мы должны понять эти два стиха, если хотим понять, как мы, мертвые для греха, не должны больше жить в нем. Итак, «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха». «Однажды» — «эфопекс» на греческом означает «раз и навсегда». «Так и вы». Это означает точно так же, таким же образом, вы, верующие, «Почитайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе нашем Господе». Слово «почитайте» в греческом — это слово «логизомай». Вот что оно означает. «Логизомай» означает «принимать во внимание», «подсчитывать». Это математическое слово. «Рассчитывать». Это значит, что вы вычисляете, что там. И последнее мне особенно нравится — размышлять над тем фактом, что вы... Мертвы. Итак, что более абсолютно, чем смерть? И чтобы знать, что такое смерть для греха, мы должны ответить на 10 стих, чтобы мы могли иметь правильные логи замай. Перед тем, как узнать, что мы имеем в своем духовном банке, мы сначала должны узнать, что произошло с Иисусом. Итак, вопрос, как умер наш Господь Иисус? Умер ли Господь Иисус для... А. Силы и влияния греха. Был ли Иисус когда-то под влиянием греха? Когда-либо. В нем не было ничего, чтобы искушало. Что касается нас, то мы искушаемся, да. И это искушение находится внутри нас. Оно называется плоть. Иисус пришел воплоти и с кровью, но у Него не было греховной жизни. Ничто не искушало Его изнутри. В Нем не было похоти, вызывающей грех. У нас с вами это есть, а у Него нет. Итак, вопрос. Был ли Иисус когда-то под властью и влиянием греха? Тогда как Он мог умереть для греха на кресте? Первое, Он умер за наши грехи, верно? Б. Умер ли Господь Иисус для обвинения? И что такое обвинение? Бог берет наши грехи и помещает их на Иисуса. Итак, умер для обвинения, вины, осуждения и наказания за грех. Когда люди грешат, то они боятся наказания. Но Бог на кресте поместил на Иисуса обвинение, вину и наказание за грех. Да или нет? Конечно же, да. Именно так и только так Иисус умер для греха. И что это значит? Логи за май? Или примите во внимание... Что точно так же, как Иисус умер для греха раз и навсегда, друзья мои. Логи за май. Поймите, что вы полностью мертвы для обвинения, вины и наказания за грех раз и навсегда. Просто смерть и все тут. Но, пастор Принц, сегодня утром я сказал то, что мне следовало говорить. Да, это грех, знаете ли. Аминь. Но грех остается грехом. В этом и есть сила греха. И сила греха приходит обычно тогда, когда мы забываем учесть истину. Но все дело в том, что с этого момента нет больше обвинения, нет больше вины, нет больше наказания, чтобы вы могли жить для славы Иисуса. Из-за истины, открывшейся нам в 11 стихе. Давайте прочтем 12. Также... А, тоже слово. Итак, тоже демонстрирует связь с предыдущим стихом. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Многие люди хотят сразу же перепрыгнуть к 12 стиху. И у них возникают проблемы с их похотями, потому что они не понимают одиннадцатого. Многие пытаются практиковать этот стих, не понимая, что произошло с Иисусом в десятом стихе. То есть пока вы не знаете, что вам нет осуждения, вы не можете не дать греху царствовать, потому что двенадцатый стих начинается со слова «Итак, если вы приняли во внимание то, что вы умерли для вины, осуждения и наказания за грех», то теперь вы готовы, и у вас есть сила запретить греху царствовать в вашем теле. Хм, вот этого звена и не достает сегодня в церкви. Вы еще со мной, а? У нас очень мало времени, поэтому немного пропустим. Вы все знаете 14 стих, там написано «И не предавайте членов ваших». Давайте все-таки вернемся. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». Все это здесь из-за 12 стиха. Здесь говорится о том, чтобы жить свято в ваших телах, во всех ваших членах, как в орудиях чего? Праведности. Мои руки — это оружие праведности. Когда я возлагаю свою руку на вашу голову, на болезнь, то я провозглашаю войну во имя Иисуса. Я повелеваю болезни покинуть ваше тело во имя Иисуса. Вы не можете представить себя Богу, пока не знаете, что произошло в 11 стихе. Все или ничего, верно? Затем 14 стих, и снова грех. Не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Очень интересно. Мы только что говорили о том, что мы умерли для обвинения, вины и наказания за грех. Но как насчет влияния и силы греха, а? Здесь говорится, что теперь сила греха уже не господствует над вами, потому что вы уже не под законом, а вы под оправданием. Почему это так важно? Я говорил вам, что это как-то связано с исцелением, верно? Покажите мне картинку больного растения. Бог дал мне эту картинку много лет назад, и она есть в моей книге и учении, осуждения убивает. Вы найдете эту картинку там. Это не новая картинка, а довольно старая. Перед тем, как они смогут стать сильными словами. Видите, здесь мы видим болезнь, разбитый брак и тому подобное. Перед тем, как они станут сильной обидой, человеку нужно находиться в неправильном положении. Стресс толкает вас на такие вещи, которые вы обычно не делаете. На слова, которые вы обычно не говорите. Итак, самый глубокий корень, до которого может дойти мир, — это стресс. Некоторые люди идут глубже и говорят, что же вызывает стресс, и отвечают, «Страх». Все это показал мне Бог. Но Он также показал, мир может лишь коснуться корней стресса и страха, но мое слово идет еще глубже. Что вызывает в людях страх, а? осуждение. Поэтому осуждение — это корень всех тех плохих вещей, с которыми мы сталкиваемся. Депрессией, суицидом и осуждением. Задолго до того, как бедность пришла к Адаму и Еве, до того, как пришла бедность, до того, как болезнь начала мучить их тела, до того, как они умерли, до того, как все это произошло, они почувствовали осуждение и спрятались от Бога. Вначале приходит осуждение, а потом уже страх и стресс. Они начали бояться Бога. «Я услышал твой голос и испугался». До этого они никогда раньше не боялись Бога, а теперь вот они забоялись. Иными словами, в тот момент, когда люди ощущают осуждение, сразу начинают действовать все эти вещи. Переходим к последнему стиху. Первое послание Петра 2:24. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, в английском «умерев для греха». Мы мертвы для греха. Мертвы значит мертвы. Не процесс умирания. Умерев для греха, жили для праведности. Здесь мы тоже многое упускаем. Христиане-младенцы говорят, «Праведность – это значит, что мы должны жить и вести себя правильно, говорить правильно, думать правильно, жить правильно, но нет». Праведность в Новом Завете — это дар. Бог хочет, чтобы мы умерли для осуждения и чувства вины, и чтобы мы жили, как люди, осознающие этот дар праведности. Вот так нужно жить. Жить этим, дышать этим, делиться этим со своими друзьями, делиться с ними Евангелием Благой Вести, потому что это благая весть. И далее? Посмотрите на последние четыре слова. «Ранами Его вы исцелились» иными словами праведность а затем идет двоеточие видите в переводе короля иакова двоеточения там длинные тире но и то и другое значит что все что было сказано ранее можно подытожить с «Так ранами Его вы исцелились». Мы знаем, что здесь речь идет об исцелении физическом. Иными словами, пока вы не поймете, что вы мертвы окончательно для чувства вины и осуждения за грех, вы никогда больше не будете наказаны за грех. Нет больше наказания, пока вы не поймете окончательность всего этого. И с этого момента не будете жить со сознанием праведности во Христе, то это будет иметь тот же эффект, что и ранами Его вы исцелились, вы переживете исцеление. Многие люди пытаются получить пользу только от последних четырех слов, не понимая первых. Когда вы свободны от греховного сознания, тогда то, что Иисус сделал для вас через свои раны, становится реальным. Теперь вы понимаете, почему, когда они опустили расслабленного через крышу, Очевидно, что у него были проблемы с ногами. Он был очень болен, но что Иисус сказал ему в первую очередь? «Сынок, прощаются тебе твои грехи». Было очевидно, что ему нужно было исцеление для его ног, но Иисус дал ему прощение грехов. Затем Иисус сказал, «Встань, возьми свою постель и ходи». Когда вы простили чей-то грех, или когда человек знает, что он прощен, то теперь он в таком положении, чтобы следовать за Иисусом, в положении, чтобы получить исцеление и делать то, что не мог делать раньше. Иногда я говорю людям, «Брат, я прощаю тебе твой грех». Знаете, когда ваш муж или дети, или еще кто-то приходит к вам и говорит, «Прости меня, пожалуйста, не выдвигайте никаких условий, просто прощайте». Когда кто-то говорит вам, «Прости меня», просто скажите, «Я тебя прощаю полностью». Ему нужно это услышать. Не говорите, «Да ладно, забудь, проехали, пожалуйста, прости меня». «Да ладно, забудь, ла-ла-ла, ла, -ла, -ла Я же твоя мама, я же твой брат. Скажите, «Я прощаю тебя, даже вашему ребенку». «Посмотрите на меня, я тебя прощаю». Посмотрите в глаза своему ребенку и скажите, «Посмотри на меня, Папа прощает тебя полностью». И что это значит? Делайте все возможное, чтобы больше не поднимать эту тему. Не вспоминайте этого. И тогда мы ставим его в положение, где он может быть здоров, где он может следовать за Иисусом, святости. Церковь, я за святость, я за свободу от влияния и силы греха, но это приходит через понимание Евангелия. Именно здесь и возникают трудности, здесь и возникают проблемы. Именно этого и боится дьявол. Люди могут обзывать меня и называть меня по-всякому, но уже слишком поздно. Революция Евангелия и реформация Евангелия идет уже по всему миру. Уже слишком поздно, и слава Богу за это. Все больше людей видят реальность этого. Ранами его есть целен.